Всем привет, друзья! С вами Александр Пупкевич. Сегодня мы поговорим о мотивации и воле, а также как за 21 день можно кардинально улучшить свою жизнь. Давайте начнем с того, что любые изменения рождаются на дистанции. Скорее даже из дистанции, которую непременно нужно пройти. Ну и для того, чтобы вы поняли, о чем я, давайте поговорим о мотивации и воле. Простой пример. Вы посмотрели вдохновляющий спортивный фильм, скажем, Рокки. И во что бы то ни стало, решили завтра пойти в зал, ну, если не на бокс, то хотя бы качаться, начать менять себя и побеждать себя. Ну, или сходили на тренинг Тони Робинсона, получив невероятный заряд воодушевления и жажды действий. То, что происходит с вами в этот момент... Прилив мотивации, когда вы уверены, что вам все по плечу. И мотивация – великолепная вещь, которая давала стимул к начинанию великих дел. Ну вот утро вы собираете себя по частям, отдирая за волосы, которых у меня нет от кровати, и в состоянии автопилота отправляетесь в душ. Какой тут зал с утра? Какая пища для ума? Или новый я по Тони Робинсону? Вам бы сохранить в себя вчерашнего, не то, чтобы начать меняться, да и зачем, проскакивает в вашей голове. Так вот, если вы ничего не сделали из того, что планировали, мотивация закончилась. Ее функция катализатора вчерашнего стимула уже была выполнена. Дальше должна работать воля. Давайте поговорим, что же такое воля. Воля – сложный психологический феномен проявления субъектов своих желаний и последующей регуляции своей деятельности и поведения, обеспечивающих формирование целей, ну и концентрацию внутренних усилий на их достижение. Очень все сложно. Давайте простыми словами. Воля – это способность взять под контроль свои эмоции и поступки для достижения намеченной цели. Вот так-то лучше. Что бы ни случилось, как бы вы себя ни ощущали, вы все равно двигаетесь вперед. Потому что ваши обещания себе важнее каких-то там фоновых ощущений. Итак, если мотивация – это зажигание в вашей машине, то воля определенно бензин для того, чтобы начать движение и поехать. Ну как же воспитать волю? Вот у меня есть вера в замечательные изменения через 21 день. Всего 21 день для того, чтобы стать лучше и закрепить себя в новом качестве два, 3 раза, ну, даже 10 раз выбежать на пробежку недостаточно, чтобы это стало развивающей привычкой. 21 раз, ребята, и не меньше. И есть высокая вероятность, что это останется с вами на всю жизнь. Это как пройти уровень в компьютерной игре и сохраниться. Что бы ни произошло, вы можете вернуться к этому уровню. Итак. Навык преодоления – замечательная штука. Когда я добегал московский марафон в этом году, 22 сентября, последние 5 километров дистанции я думал, как круто оказаться на финише и сосредоточился именно на этой цели. Границы моего сознания расширялись с каждым метром приближения к финишу. Мне больше не казалось невероятным пробежать 42,2 километра. Сразу после финиша я был счастлив и одновременно опустошен. И чувствовал, что это стало частью меня. Закрепилось где-то внутри. Стало обычным делом, нормой. Я сохранился в своей игре. Именно преодоление марафона похоже на путь к эффективным внутренним улучшениям, карьерному росту. И вот, если вы слышали, Илон Маск говорит, что бизнес это то количество боли, которое вы готовы вынести. Но чтобы повысить свой болевой порог, Заработать денег, скажем, сделать карьеру, построить семью. Начните с 21 дня улучшений. Друзья, обязательно не пропустите следующий выпуск. Мы поговорим с вами о том, что же такое лень и как с ней бороться.